Детям можно создать другую среду, которая для Конечно. них более выигрышна. А вот более выигрышно в чем? Я прогуливал уроки, закапывал портфель в снег, да, курить начал меня там папа, ремнем ходил. Перед тобой там становится открытым весь мир. А смотри, раз уж мы говорим о детях, на детей влияют родители, ну, какие-то, я думаю, предрасположенности у них есть, плюс очень сильно влияет среда. Я правильно понимаю, что за счет правильного использования капитала родителей детям можно создать другую среду, которая для Конечно. них более выигрышна. А вот более выигрышно в чем? Но более выигрышно, опять-таки, в преподавателях. Угу. Опять здесь есть, наверное, мой собственный пример, что я, допустим, в школу пошел там в одном месте, второй класс третий, четвертый продолжил в другом, и насколько я помню, это была существенная разница, да? то есть, мой первый преподаватель, насколько он ко мне относился бережно, и насколько другой преподаватель, который сказал, да ты без слышни непонятно, что это такое, да, то есть, из тебя никакого толка не будет. И, то есть, получается, уже в пять лет, там, живя в Нижнекамске, я прогуливал уроки, закапывал портфель в снег, да, курить начал, меня там папа ремнем ходил, когда подружка сестры увидела, что я там с другом на этом самом, на балконе курю. То есть насколько меняет, ну, то есть влияет в том числе и среда, да, где ты находишься, и насколько заинтересован или не заинтересован преподаватель. И здесь вот, соответственно, моя задача, наверное, как родителя посмотреть, ну, вот, потому что я понимаю, что они в садике проводят там 8 часов, угу. если там. 16 часов бодрствования, ну, грубо, не 16, сколько там 12. 12 часов бодрствования, половину времени. Что за преподаватель находится? Прессует он, гнобит он, или он, наоборот развивает? Uh -huh. и, соответственно, как только я вижу, что там что, что то идет не так, то, ну, или разговор ведется, или, соответственно, смена. Но ну, просто изначально, куда уже идет ребенок, да, я понимаю, что там будет некое такое бережное обращение. Ну, а преподаватель, педагог, он уже выстраивает, соответственно, и Внутреннее состояние в коллективе, да, уважительное. Угу. Никто не дерется, никто не бьет, и, и они еще там ранжируются. Угу. То есть преподаватели тоже выходят из какой-то своей среды? И хорошего преподавателя за небольшие деньги не всегда удается найти тому же садик. Это раз, два. Но здесь еще идет такой момент, что с преподавателем общаешься, и во-вторых, есть технологии, да? то есть, есть технологии, которые позволяют э, выявить некое такое предназначение. Uh -huh. То есть различного рода тесты, да, а, гороскопы те же самые, в принципе, работают, да, то есть есть там отдельные астрологи, которые в принципе по звездам могут сказать, где может быть успешен человек, да, в, чем, в чем его сильные стороны, в чем слабые стороны. Есть соционика наука, да, психотипирование, которое позволяет а, оттипировать человека и, в принципе, понять, где у него сильные стороны, где слабые стороны. И, в принципе, оставить в стороне слабые стороны и делать усилия непосредственно на на сильных сторонах uh -huh. есть там я не знаю хума design, да который тоже позволяет там по дате рождения определить склонности человека да и допустим не отправлять человека в те вещи где он будет несчастлив uh -huh. у меня интуитивно получилось да что я в своей стезе пошел по направлению, которое мне всему этому соответствует, но это было чисто интуитивно. Но если честно, там, достигнув определенного уровня, я уже не хочу на самотек пускать те моменты, где будут там мои дети, где будут мои дети, где будет моя семья, опять же в широком ее понимании, потому что ресурс, которым мы обладаем, он просто колоссальный, просто колоссальный. Окей. Просто... Угу. Ресурс человеческий ты имеешь в виду или какой то еще? Семье, семье, угу. семье. Начиная от социальных связей, uh -huh. заканчивая определенными ну, знаниями, которыми он, ну, человек обладает. То есть, можно просто взять и сделать. Да? И, то есть, опять же, ну, когда ты там, ну, не ты, я uh -huh. прошел большое число тренингов, я понимаю, что, в принципе, все ограничения они вот здесь вот, да? то есть, здесь задача на самом деле наставника снять ограничения в голове. Потому что как только ты снимешь ограничения, перед тобой там становится открытым весь мир.